Start our press conference. The head coach of team, По игре, то, что получилось вообще первой минуты для нас, на нас э, ушат, есть такая поговорка, ушат холодной воды. Мы не были готовы, э, ну, точнее как были готовы, но для нас была первая атака, мы пропускаем гол. На чужой половине это, конечно, не очень хорошо. А, второе. Второе, что э, хочу сказать, наверное, мы, наверное, пока что не привыкли. Именно наши команды играть, наверное, в такой атмосфере просто очень сумасшедшая атмосфера. Нам в Беларуси, конечно, не хватает футбола под таким давлением, помощью болельщиков. Ну, в общем, да. Переводите, пока что вам легче было. Да, да, конечно, то я много наговорю. Да. В принципе, старались выдерживать структуру э, в игре то, что ребят просили. При этом получались пару атак, которые мы хотели видеть. Единственное, что, наверное, чуть-чуть не разобрались в плане, в плане обороны, где должны были перестраиваться, кто кого встречать. Из-за этого у нас проблемы возникли на флангах. Очень много атак прошли через фланги соперника. Что касается перерывов, перерывы сделали небольшие корректировки. Если это было сразу, мы сделали две замены из того, что никогда не успевали, нам надо было освежать, потому что ребята нагрузились и хотели перевести как бы, в игру, чтобы был контроль мяча, чего еще не хватало в первом тайме. Если говорить по счету, то как бы, сказать, что не то, что там довольны, просто этот счет как бы, э, нас оставляет еще в игре. Конечно, нам тяжелее было, если был бы счет 2-0. То, что касается преимущества, да, я рассказал, что немножко мы не разобрались в этих эпизодах, которые, но 2-1 это счет, который мы еще остаемся в игре, и все, может. Ну, погоде тяжело привыкнуть, потому что я уже говорил, что все-таки мы не привыкли в этих климатических условиях играть, но я думаю, что э, следующая игра мы играем без зрителей, нам будет легче намного. Он спросил, как вы не видели прошлые игры, как вы не знали, что у Бершевы такой... столько болельщиков есть. И, и ну, да, это мы знали, но я же еще раз повторяюсь, в Беларуси таких болельщиков, ну, то есть в такой атмосфере именно футбольной очень тяжело, нам этого и не хватает. Mm -hmm. То есть если бы мы могли в таких стадионах, нам было плевше, конечно, психологически. Но мы будем стараться, как говорится, тяжело, как бы, потому что если брать саму команду, то есть у соперника очень хорошие футболисты, конечно, если брать общую стоимость, наверное, футболистов и команды в целом, то она выше, чем, чем наша команда. Но в плане того, что мои ребята старались, как бы хотели продемонстрировать свое, <coughs> свое, свое мастерство, в принципе, некоторыми моментами я доволен. Как тренер и как спортивный человек, что вы думаете про это, что вы не можете сделать домашние игры сейчас, играть дома? No. И это не, не спортивно, это, спорт это не так, no. он не разделяет. Ну, согласен, но это же не от нас зависит. У ЕФА не разрешило нам играть у себя дома. Конечно, когда ты приезжаешь домой, все равно это родные сцены, где есть свои болельщики, которые в любом случае у нас уже как бы второй год, нет европейских кубков, и сборная не играет. Наверное, люди соскучились. Если бы мы могли играть дома, то есть я думаю, что для людей был бы тоже, наверное, праздник. В принципе, я ну, не хочу кого-то лично там выделять, но команда очень хорошо сбалансирована. То есть игроки, которые и в опорной зоне играют, носят, то есть я как бы фамилиям не буду знать, в каких они позициях играют. И крайние защитники, очень мобильные ребята. То есть, ну, как бы видно, как бы, что команда как бы, хорошие футболисты, очень хорошие по оснащению техническому. И видно, что ну, как бы, я, наверное, выделил бы больше, наверное, Всю команду, то есть...